Не какая деревья, какая деревья... Не какая Все, придет видишь, куда, куда, в Да, в Казе. Ну <гуляет> конечно, Да, да, да, Так, да, да. Продолжение sure. следует... Sure. Тихо, тихо, я могу... Тихо, тихо, тихо, тихо, когда я увол, Tem um eu, eu, eu, eu, eu... тек по крови не не не не не I don't know do. I don't know what to